И мы с вами изучаем стратегемы, дошли до стратегемы 27. седьмой. Ну, Но это наверное самая крутая стратегема, потому что звучит она «притворяться глупцом, не поддаваясь вожделениям». Да, то есть, чтобы там ни было, вот по этой стратегеме лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь ничего делать. Чем делать вид, что владеешь знаниями, и действует безрассудно. Э, тот, кто пребывает в покое, не раскрывает своих, э, своих э, планов. И вот... Э, Иллюстрация В эпоху Сун, полководец Диусян получил от императора приказ Усмирить варварские племена на южных рубежах империи. Жители Юга в те времена были очень суеверны и не предпринимали ни одного дела безмолебно богам. Чтобы поднять дух своих воинов, Диусян тоже. Устроил молебен и обратился к ним с такой молитвой. Я не знаю, держу ли я победу или потерплю поражение. Вот сотню монет. Я подброшу их в воздух и если судьба милостлива к нам, они все упадут лицевой стороной вверх. Приближенный Диусянам. «Бросились его отговаривать от этой затеи. Вы не должны так рисковать, — говорили они, — ведь на кон поставлен боевой дух войск, всего войска. Однако Диусян, не обращая внимания на эти уговоры, подбросил монетки, и все они упали лицевой стороной кверху. Все войско издало громкий крик радости». Этим эхом прокатившись по долине, Диусян велел прибить, прибить каждую монетку гвоздиком и накрыть монеты шелковой вуалью. Когда мы вернемся с победой, сказал он, я поднесу эти монеты в Дарбаган. Ну, потом повел Воинов там, выиграл и так далее. А вернувшись в свой лагерь, он велел собрать монеты. И тогда все увидели, что у них обе стороны лицевые. И все, всех. Обманул, да, таким образом. Вот, собственно, э та стратегема, про которую мы говорим, то притвориться глупцом, не поддаваясь вожделениям, она не только э -э притворяться глупцом, да. Вот как он, то есть упрямится, там, делать какие-то вещи, которые всем остальным непонятны. И которые рассматриваются э, другими как глупость. Ну ты, допустим, знаешь, что ты не творишь глупость, что у тебя совсем другие намерения. Вот, или в начале правления сунской династии полководцы Цао Бинь и Пинь Мэй по приказу императора пошли в поход на город Тей Юань занятые врагами династии. Они предприняли успешные штурмы, уже почти было захватили город, как вдруг Цао Бинь приказал сунгским войскам отступать и вернуться в столицу. Пань Мэй, конечно, стал настойчиво расспрашивать Цао Бинь о причине его неожиданного решения. Цао Бинь долго отмалчивался, но в конце концов сказал, наш император несколько раз лично пытался взять Цай Юань, но успех не имел. Вот о чем нужно думать. Когда же вошли в тронный зал дворца Цаубини обратился к императору с такими словами. Непревзойденная военная мудрость вашего величества не помогла вам захватить царь Юань. Могли ли мы сделать это? Да, то есть видите он мудрый оказался. Он понял, что рано или поздно, если он этот город захватит, то император его уничтожит. Потому, что он подверг бы его унижению, этого императора. Вот, поэтому, видите как хитро устроено, устроены мозги китайцев. Да? И, ну, как можно в нашем понимании охарактеризовать да, эту стратегию? Помните, как сержант Билка, когда уходит там какие-то вопросы решать, говорит своему подразделению прикидывайтесь дураками, все отрицайте. Вот это, да, стратегия 27 записывается она иероглифами так. Тупой, ну или глупый, да? А поддельный Видимость, Поддельный видимость, тупой, дурацкий, сумасшедший, помешанный. В общем, интерпретирует это таким образом, притворяться глупцом, не теряя головы. И притворная бестолковость, непонятливость, глупость, неведение и так далее то есть можно притворяться там не только глупцом а и там несведущим, больными инвалидами люди притворяются да, для разных совершенно целей вот скрывать свой талант сознательно принижать себя скромничать и так далее у сунзы первое из 12 военных уловок глазит. Если можешь показать противнику, будто не... Если можешь, показывай противнику, будто не можешь. Да? Это очень важно. Ну, вот. Очень хорошо. Можно вот так охарактеризовать. Помните фильм Бельмандо "Чудовища", Где он... Изображает, изображает э, дурачка, который стал таким, ну, для того, чтобы получать пособие. А в, кого, в кабак, э, куда он приходит, да, и он там изображает из себя успешного, Чтобы давали кредиты. То есть ни тем, ни другим он не является неуспешным, э, конечно, в тот момент, ни, ни дурачком, да, вот, и э, как ну, еще можно охарактеризовать птичка изображать, что раненое крылышко, чтобы там змею или какого-то другого хищника увезти от гнезда. И, и тоже животные все на это покупаются. Да, кто из нас вот, в детстве не притворялся больным, чтобы в школу не идти? люди притворяются и больными и как помните с Эдди Мерфи там когда нищий без ноги сидит просит э, подаяние подходит полицейские поднимают и держит он говорит а что вы держите он говорит ждем когда ноги вырастут раз у ну, так ноги оттуда выпадают то есть вот безногим притворялся люди притворяются глухими чтобы Говорит, а, не слышу, что, что пока вы по новой все говорите, он в голове прокручивает да? или притворяется незнающими языка, говорит, мне нужен переводчик там, по уголовному делу, да? пока ему переводят, он думает, что говорить. Не слепыми притворяются, слабыми притворяются, даже мертвыми люди притворяются, да, чтобы получить какое-то преимущество. Это очень важно. Помните, как братец, кролик брату Лису, не кидай меня в те, только не кидай меня в терновый куст. Да? То есть это вариант обмана. Есть метод швейка, так называемый. Я очень часто пользовался, особенно в армии, методом швейка. Я думаю, даже описано. Где-то я нарывался и очень сильно удивился, потому что это не я об этом рассказал. А случай, когда я служил в армии и был командиром 4 отделения на 5-й пограничной заставе 23-го пограничного отряда. Был у меня такой старший лейтенант Муратов. Ну, потом он возглавил четвертую заставу, а там потом произошел прорыв, и его уволили из войск. Ну, офицер он был хороший, надо сказать, но у нас были личные неприязненные отношения с ним, ну, как и со, со многими офицерами у меня, да. А почему это случилось? Потому что, когда я приехал с сержантом Пономаревым на заставу, и он говорит, слушай, ты доложи там ответственному, что, ну, представляешь по случаю там прохождение да, службы там на 5 пограничный пограничной заставе и прочее, прочее. Мне надо было представиться. А нет. ну нет. Мы стоим, ожидаем. Вдруг приезжает машина, выбегает какой-то такой вот шкет оттуда. И у него очень большой воротник. И я вижу только лейтенантские погоны. Но я стою, молчу. Он говорит, что стоим, что молчим? Я говорю, звания не вижу. И говорю, товарищ лейтенант, он, я, я старший лейтенант, я, думаю, я же говорю, я не вижу, кто вы. Лейтенант, старший лейтенант или капитан. Ну, воротник так вот, в служебной куртке, там, меховой, здоровый. Вот. И не получилось у нас после этого, как бы, нормальных отношений. То есть, он меня не взлюбил, я его не взлюбил. И вот, он какие-то несвойственные вещи поручал, там, типа, вот, ты там внештатный помполит, Возьми там что-то для стенгазеты, нахер мне какая стенгазета, я сержант, да, вы ты там что-то вырежь, ну я начал придуриваться, я говорю, а на чем вырезать, он говорит, ну вон, возьми подшипку комсомольской правды и вырежь, я говорю, добро, я взял подшипку, взял что-то, ну и скромсал все, блядь, все вообще, и потом проходит время, я слышу там крик, ор, а кто из кромсала это все, это что же такое, газет? там должны были газет храниться, его за это, он за валидом заставил, его за это дрючить могли, вот, а, а я говорю, так вы же мне сказали на этой газете порезать, он говорит, я-то имел в виду на противоположной стороне, где фанерка, я говорю, ну вы же мне не объяснили, а я сам не понял. И все, и больше он мне такие вещи не поручал. То есть, он понял, что я в любом случае буду саботировать и сделаю так, что у него потом будут проблемы. Поэтому это называется метод швейка. То есть, вот у Путина тоже огромное количество людей, которые пользуются этой стратегией. Всякие Мизулины и прочее. То есть, изображают из себя ебанутствующих. Они не являются ебанутыми. Они изображают из себя ебанутых. То есть, являются ебанутствующими. Ну, как раньше были юродивые, да, юродствующие юродствующие. Ну, для того, чтобы денег собрать. А эти для того, чтобы у власти находиться. Вот они из себя таких изображают. Да. У меня был товарищ... Он такой очень веселый, он был банкиром, и он из себя изображал водителя банкира. Но ну, когда общался с девушками, он не мог сказать, что он банкир. Да, где ты работаешь? Он говорит, да я водителем. Ну, на, на машине, которая была. Я водителем работаю, банкир. И так далее. Очень часто там офицеры солдатами прикидываются, да, Ленин прикидывался рабочим, клеил парик, если помните, да. Вот. Случайно, помните, Ленин Левином прикинулся. Помните, когда Яша Кошевельков э -э, захватил его там вместе с машиной э, в сокольниках, он э -э, Ленин сказал как он сказал. Ну, В чем дело, я Ленин. А он, а, Кошельков сказал, черт с тобой, что ты Левин. Да? Помните, он, он не расслышал фамилию. Он говорит, я Кошельков, хозяин города ночью там, и так далее. Они забрали Браунингу Ленина, забрали билет его этот, ну, удостоверение. А потом только прочитали, ебать, Ленин, вернулись, а там уже след простыл. То есть это, я такую вещь называю феномен Кошелькова. То есть, человек не был готов изменить историю. А мог бы, если был готов умственно, да, если бы критичное мышление у него было, то, наверное, тогда бы он смог изменить историю. А так он ничего не изменил и сам погиб потом. то Благодаря тому, что его уже искал Петерс, только для того, чтобы просто убить за такое унижение. Видите, случайно прикинулся Ленин Левиным, да, так что, вот, бывает, что люди случайно э, не понимают други, ну, как Кассандра, да, Кассандра ходил, всем рассказывал, что там всем кивки выпустят, трое возьмут и так далее, и прочее, там, Гектор погибнет, там. а ей никто не верил, все над ней э, прикалывались. Да, помните, тоже такой момент интересный, это Киша в фильме Не грози Южному Централу. Помните, она такая девушка прикидывается, такой целкой, такой, я Киша такая. А этот довольный там главный герой, сейчас он ее там в грузовичок притащит, он ее притаскивает в грузовик, а она превращается в монстра с языком, с таким, помните? И он... Ааа! Вот, поэтому... Вот интересный заметку на этот счет я прочитал вот тоже рассказ такой китайский. Один человек хотел купить изображение духа дверей. По ошибке он приобрел изображение добродушного даосского монаха и наклеил его с наружной стороны входных дверей. Жена сказала, но ведь духи ворот непременно должны держать в одной руке меч, а в другой секиру тем и отпугивать злых духов. И какой прок вывешивать такое добродушное лицо. Муж возразил, брось, городить чепуху, никто в нашем мире не сравнится с жестокостью и низостью тех, кто напускает на себя добродушие и милосердие, поэтому эта картина как раз и нагонит страху на злых духов вот идеальное толкование, помните как в фильме Южный парк в мультике да, Южный парк есть серия Рождество у лесных тварей, ну еще там эти же образы э, Imagination серии тоже, да, то первая, вторая, третья, тоже они появляются. А образы я вам сейчас покажу специально, кто фильм не видел, вот такие вот образы, видите, вот такие зверята замечательные. Да? Они эти звери в серии Imagination изнасиловали курта Рассела, вырвали глаз к клубничке и хотели пописать в пустую глазницу. Вот, то есть это к тому, чтобы люди понимали, конечно, это прикол и такой как бы степ, но на самом деле так в жизни и бывает. Очень часто ты воспринимаешь как каких-то милых зверят, да, они тебе потом глаз вырвут. И очень, очень показательный, помните, вариант, когда Киссинджер, находясь в Пакистане, да, то есть он там какую-то ознакомительную поездку по Азии устраивал в начале лет 1971 -го года Герри Киссингер. Он вдруг заболел и было заявлено, что он, значит, что у него что там с желудком какие-то проблемы там и что он там Короче, со очками слазить, да? ну, да. по-всякому прикалывались, и он на три дня пропал. А куда он на три дня пропал? А он э, прилетел в Пекин. А вообще это в ноябре, наверное. В ноябре, наверное, 1971 года был, да, он прилетел в Пекин и три дня там, э, ну, ему нужны были для того, чтобы там все эти вопросы перетереть. И вот последствия мы сейчас. Эти последствия переживают Потому что подъем Китая Это результат вот Того расстройства желудка У Киссинджера В кавычках расстройства желудка То есть той подготовленной операции Когда никто не знал А он туда сквозанул И обо всем договорился Ну вот много вариантов Еще я подготовил Не знаю Тоже перед Аустерлиц Наполеон, если вы помните Написал Александру Письмо с просьбой заключить мир. А Александр I решил, он сказал, что такой заносчивый император, как Наполеон, не может предлагать мира, если он не думает, что, что может проиграть. То есть, Александр был убежден, что это желание Наполеона заключить мир искренне А это была уловка для того, чтобы Александр вперся и разгромить наголу. В общем, Наполеон так и поступил. Да? То есть Кутузов предупреждал о том, что это уловка. Он после ранения в голову стал очень умным человеком. И это я без иронии говорю, на самом деле никто не знает, почему Кутузов стал после одного равнения умнее, а после второго еще умнее, да? то есть это загадка, может быть и нам что-то дырки в голове делать чтобы умнее становиться, понимаете? Вот главная проблема в чем, да, вот этой стратегии Прикидываться дураком несложно, да, сложно прикидываться умным. Вот в чем проблема. Поэтому если человек умный, да, он может прикинуться дураком. А если человек дурак, эта стратегема ему никак не поможет. Он, он от обратного не сможет сработать. Вот и все.